И всем привет, друзья, с вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, у нас зимний скайблог. Заранее поставьте много лайков и приступим. Ну что ж, друзья, сперва надо срубить вот это вот дерево. Ну что ж, срубаем его. Так, надо сделать немножко потише, потому что как-то меня будет не слышно, друзья. Так, так, друзья, я срубил это все деревья. Теперь нам надо скрафтить, так сказать, доски и сделать верстачок. Так, поставим вот сюда и палки. Нам тоже понадобятся, друзья, палки и соберем вот все эти снега. Как вы видите, друзья, я на версии 1.12. Это версия. Так. я тут скопаем, друзья. Ну что ж. И положим его в наш сундук. И, друзья, теперь нам надо так сказать, сделать генератор булыжника. Так вот, друзья, теперь надо нам скопать вот здесь. И вот так вот. Тут два и сюда тоже два. Вот так вот. И у нас должно получиться, друзья, примерно вот так вот. Интересно, друзья, как его так делает? Так. Ну-ка, всегда развернем лаву. Если лава попадет в источник воды, то образуется обсидиан. Если вода попадет в источник лавы. Так, тут, тут надо, друзья, логично подумать. Так. А что вот так сюда сделать нам? Так если вот сюда и вот так вот. Все, друзья, у нас получился так. А... Теперь нам надо скрафтить так сказать кирку вот и после ведерки. Все нам не нужно это сюда, после этого сундуки ну что ж а кстати друзья если кто-нибудь досмотрел до этого момента напишите слово лава это такой тест смотрите вы меня или нет ну что ж давайте давать так раз ну как я вам сказал друзья это у меня неправильно. Вот. Все пошло на перекосе. Ну что ж, друзья. Э, так сказать, магия монтажа. Так, друзья, я обратно его построил. Он должна была выглядеть вот так вот. Чтобы эта вода вот сюда вот так с... должен течь. А, а, так сказать, вот эта вот лава, он должен быть в этом стороне. так сказать. Ну что ж, давайте добавить булыжник. Так, раз булыжник. Два булыжника. Так, да, друзья, это будет, так сказать, скучным. И я сделаю перемотку. Ну что ж, давайте. А может я использую магию монтажа. Чик. Ну что ж, друзья, я добыл вот 20 булыжника. Наверное, это вам пока что хватит. Так, теперь нам надо сделать, так сказать, новые инструменты. Так, теперь нам надо скрафтить, так сказать, да-да, кирку. Вот. И меч. Так, и на печку мне тоже... Нет, пока что нам печки, друзья, не надо. Так. Сделаем полублоки. Вот так вот, чтобы нам надо было добраться до того острова, друзья. Так. И сделаем с этих тоже так же. Вот 12. Походу вам, друзья, мои ролики очень скучные. Потому что я, у меня голос такой вот, э, как вам это сказать. Короче, странный у меня голос, друзья. Вы на это не обращайте внимание я всегда такой Так, ну что ж давайте строиться к этому острову раз два три 4 5 шесть семь друзья я буду использовать магии монтажа я не могу так так друзья я умер и почему то друзья у меня спаунпоинт сбился надо сделать творческий режим Быстро И возрождаемся Почему-то мы все время падаем Но это, друзья Не моя, так сказать, проблема Потому что spawn point друзья, сбился Так, друзья, я потерял свои вещи Ох ты, кролик заспаунился, друзья Так И уже вечерей, друзья Так Я не буду ставить, друзья, день так, интересно. Друзья, даже нам, э, так сказать, саженши, саженцы дерево не выпали. А что нам делать? Капец, без дерева мы, мы никто, друзья. Капец. Ну что ж, друзья, я буду в этом заканчивать, потому что у меня нет выбора. Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь мнениями в комментариях. И кстати, друзья, я создал вконтакте одну группу и подписывайтесь на него. Ссылка будет в описании. Всем пока, друзья.